Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые телезрители. В центре сан гейтс мы находимся, меня зовут Майкл Мелихов, и у нас в гостях интернет-ТВ Чикаго. И очень интересная программа, культурная программа, и очень интересный человек, которого я сейчас через секунду представлю. И, в общем-то, это может быть не совсем обычно, поскольку о культуре, на этом канале мы не часто говорили, но вот сейчас это уже вторая передача, а, и мы будем говорить об, как я уже сказал, очень известном человеке, далеко за пределами города Чикаго, далеко за пределами а, страны Соединенные Штаты Америки, человек, принадлежащий, я бы так сказал, миру, поскольку русские сейчас везде, а, мы говорим на русском языке, и это певец композитор, автор стихов, исполнитель своих песен, Барт, которого зовут Григорий Дикштейн. И здравствуйте, здравствуйте. я лично очень рад нашей встречи. И сейчас мы немножко поговорим, а говорить мы, естественно, будем об авторской песне. Мы будем говорить о самом Григории, который недавно, не побоюсь этого слова, ответил свой грандиозный юбилей. Дорогие друзья, вы видите на экранах этого человека, и вы не поверите, ты же не будешь в своего. Возраста? Ну и не девочка, да. ему 80 лет. Да. Это просто невероятно. Ну, а рядом с ним сидит его спутница, многолетняя, его замечательная жена Марина, которая.. Идеальным вдохновитом, наверное, всего этого процесса, муза, называется. муза, творчество, мы видим о том, что там просто сборник стихов, то есть это хранитель всех буквально, скажем, музыкальных традиций Григория, и несмотря на, так сказать, свой молодой возраст, Григорий абсолютно точно помнит все свои песни, но, тем не менее, подстраховка нужна. Поэтому, на всякий случай, у Марина лежит, так сказать, пепитер с его стихами. Стихи просто потрясающие. Которые не понадобятся. Гриш, сколько песен было написано? Порядка 500. Порядка всего лишь 500 песен. Значит, знакомые по всему миру, правильно? Знакомые, известные и имена известные. Да? Ну, да, в принципе, если заглянуть в YouTube, можно огромное количество. Да, просто в интернете написать мое имя по-русски или по-английски. И вся эта информация выскочит обо мне вплоть до моей странички. Более того, в течение многих лет, сколько, 23 года на радио? На радио, да, 23-й год пошел. 23-й год постоянных передач, которые называются «Поющие поэты», Точно, по да? Да, да. «Поющие поэты» — это на одном из старейших радио, этнических радио, русскоязычных радио города Чикаго где Григорий ведет эту страницу и приглашает туда очень и очень известных исполнителей, авторов, исполнителей песен не только своих, кстати, а песен и тех авторов, которых он представляет на этой страничке странички, и это очень известные люди авторская песня, бардовская песня Гриш, а что такое авторская бардовская песня и насколько она популярна сегодня? Ну, еще популярна, слава Богу достаточно популярна вот мы сейчас ожидаем в гости песни нашего века и можно заглянуть будет в зал и посмотреть насколько она популярна я думаю что будет много народу что касается моих гостей я очень рад что я работаю с этой программой столько лет поскольку мне удается встречаться с самыми любимыми авторами самыми которые чем-то всем хорошо известны они были моими гостями на этом радио Остались архивы, тоже очень приятно. Ну и я всегда жду к себе в гости людей, которые появляются в Чикаго со своими песнями. Это хорошо известные авторы или молодежь, которая тоже у меня появляется. Я ну, всегда говорю милости прошу. Несколько имен. Ну, Евтушенко там, вознесет, это не будем о них. Да? Нет, ну, да. Да, да. Да, да. Да, поэтому я э, Спасибо. Поэтически, Спасибо. поэтические вечера не провожу. Но, э, Гор, Городницкий у Ким. меня был, Ким. Юра Кукин был, когда еще был жив, Юля Ким неоднократно был, э, из поющих Галя Хомчек, Леша Брунов… К Миша Долина неоднократно была вероня. Не ну, можно да, читать. Да. Нателла, конечно, нателла Болтянская подруга наша добавить ага. в доме есть постер. Это его а, афиша из еще из Харькова. Ага. Вот. Она исписана, начиная от Никитина, Евдушенко, автографами э, и людей, которые побывали в доме, угу. и, и их пожеланиями. Я, я два года проработал в филармонии официально, на ставке, шел в с твоими песнями, и я, я их сам пел, и у меня появились афиши, потому что был выход уже на филармонию. И а. вот эти афиши у меня сейчас висят дома, и на них, значит, эти автографы. Да, выпущено огромное количество дисков. Сегодня это диски, а раньше это были виниловые пластинки. Да, на фирма Мелодия выпустила три мои пластинки: 87 седьмой, восемьдесят девятый, девяностый год три пластинки вышло. Это вот, не видите? каждый мог похвастаться. Это знаете, вот такие вот такие что это да, В то время, в то время это да. было редкость. Тем более, вы понимаете. Да, да. Я, я же, э, так сказать, из, из мистечка, провинции, из местечка Харьков. <свят> да, <свят> <свят> <свят> <свят> из провинции. К <тем> сожалению, <свят> менее, <свят> менее, был приглашен редакторами и записан и так далее. Да, ну вот видите, дорогие друзья, из местечка Харьков в местечко Чикаго. <годно> <годно> а, сегодня вот э, по-прежнему по творчество идет полным ходом. Гриш, ну давай сыграем тогда что-нибудь уже, да? Вот про <годно> судьбу есть что-нибудь? Вот я все время про судьбу люблю. Про судьбу. Есть, конечно. Это, дорогие друзья, это экспромт. У нас не было никаких договоренностей, что мы будем играть. Никаких Да, что и как мы будем играть, о чем мы будем говорить. Колеса буквально. Я могу сказать, я понятия не имею вообще, о чем я говорю. Вот я вижу Григория Эйдерштейн, творческого человека, у меня сразу творческий порыв, я начинаю что-то там такое задавать. Какие-то вопросы. На судьбу поплачем О ее несовершенстве О дураках, живущих во блаженстве О мудрецах, блаженных в гробу О крайне обстрадованных вождей Где в реках это пиранья живу шалея от непонимания. Казалось бы, таких простых вещей мы молоды метали и серпы Пред пошлостью Сегодня бисер мечем, оправдываться не зачем и нечем. Король и мальчики столбы. скажи, кому нужна игра ума и смысла Потаенной глубины, но ведь Бог мы все-таки любимы, Хоть поняты немногими весьма. Давай рванем. На груди. Будет даже мы костями где-то ляжем, играющи, докажем саботажем. Еще не вечер, что-то впереди. И ежели с горы, то кумырком озирмы лежи, так тоже убытки, не с мелочью какой-нибудь нитки. А с песенкой в шляпе и верхом. А с песенкой в шляпе и верхом. Совершенно замечательно. А, Гриш, а вот все-таки... Порыв творчества, он как-то неуправляем, по-моему, да? Вот что приходит, то и пишу. Или вот есть какая-то тематика? Ну, все. Но оттуда... тематика же есть какая-то? Чего больше привлекает, скажем? Э, тематики, у меня, у меня э, очень разнообразная тематика, поэтому у меня строить концерты э, свои легко. Они разнообразны. Я ориентируюсь на... А публику, которая приходит даже в процессе концерта могу поменять полностью программу, это мне легко, потому что запас песен довольно большой и начиная от давних моих так называемых э, походных туристских песен, которые стали очень э, широко известны по всей стране, до сих пор даже удивляюсь, почему ее не, их не поют песни нашего века. А Я когда-то сказал. Поет народ, конечно. Да. Можно да. открыть просто. Какая самая известная песня? А... Вот из всех времен. Э, Сам... Самое известное прощание с летом 1975 -го года горячие черные картошки, печеный, согрели ладошки. Мы с летом Попробуй прощаем. Попробуем пару там куплетов может а -а -а. Не, не всю песню если помнишь помню наверное помню не, Господи, не всю, всю да, может, не надо всю надо, может быть по куплетику у нас все-таки <музыка> э, формат какой-то ограниченный по времени один куплеть напомнить Горячий черный картошкой печеной согрей Ладушки, мы с летом прощались в огурцоту дрог. Подбросим, зима опрокинет на ветке ноги снегов. Лукошка, наверное, лишь завтра, сегодня ж хозяйка, осень. Зима опрокинет на ветке ноги снегом. Лукошка, наверное, лишь завтра, сегодня ж хозяйка о первого снега поланем мы с до первой юги. И птицы поспеют рябины поспелой ответа. А и, и горечь релины, как горечь обиды на дальнем юге. Тоской их наполнит и наше наполнит осень. Как тесно сидим, дыханием единым наполнил песни. Они не молитвы, но ими налиты, сердец колосья, Все тяготы будет, что было, что будет, делить бы вместе. Но смол, по гитара, и пара параси Ну смол бы гитара, и пара. Уси. Дорогие друзья, Григорий Дикштейн, композитор, автор стихов, поэт, исполнитель. Какой год? 75. -й. 75. Каких-то 42 года тому назад была создана эта песня, а как сейчас. Вот, Без фортепиано. Да. Вот видите. Это даже больше, чем Митяевская песня, как здорово, что мы здесь сегодня собрались. Она но, но написана много раньше была. И я ехал в 1975 году, получил первое место на Грушинском фестивале, кстати, с красной дипломом этим. Ехал в электричке э, уже в город Куйбышев, и эту песню начали петь. Там. Там, да, Вы ребята. Играете? Я говорю, ребята, вот автор сидит. Ага. Да ты что, вот они начали меня раскачивать. Давай пой на те гитары. Все а вот песни нашего века, проект, который был создан сколько уже? Лет 15, да? Боже, ну, я боюсь, что и больше же, очень давно, да. Но ну, я помню Понять его создание, да, наверное, где-то где примерно в этом там, э, районе, и еще это там... Это начале 2000-х как... А ты сам не участвовал, да, в этом проекте? К сожалению, я не, сказал да. нашим общей знакомым, ребята, что, что это самое... Что-то не приглашались да. да, а э, Галочка сказала, ну ты же уехал. Ты же не знаешь, Ага, да, вот видите... Дорогие друзья, мы, да, мы находимся в Соединенных Штатах, Да, мы находимся далеко от нашей Родины, она, тем не менее, остается нашей Родиной, поскольку и говорим-то мы по-русски. И надо сказать, сколько бы ни было русскоязычных людей за пределами бывшего Советского Союза, тем не менее, ну, люди, может быть, наши, нашего поколения никогда не будут американцами, и мы не собираемся ими быть. Как бы этого не хотели э, представители, э, так скажем, высших кругов Соединенных Штатов Америки. Так, в самом случае наши культурные корни э, мы не вырвали из той земли. Да. И то, что мы уехали, вот доказательство того, что мы с вами, дорогие друзья, это наши программы, которые идут на интернет телевидении города Чикаго. И Центр СНГ с рад принимать mm -hmm. этот проект. И то, что мы ведем наши программы в другом формате интернет Mm -hmm. Радио «Сангейтс» это и говорит об этом, и это будет идти, вот скажем, в Ютубе, и дальше вы можете знакомиться с этим. А, Гриш, а приглашает ли ты куда-то там, за рубеж? Имеется в виду за рубеж в Соединенных Штатов? Да, да. конечно, конечно. Я за время, пока я тут живу, живу здесь с 92 -го года уже. Ну, мы одинаково да. живем здесь. Да. И э, за это время у меня были концерты, ну, в Украине я был, uh -huh. это было в 2002 году, у меня были концерты там в разных городах Украины, uh -huh. в Германии, во Франции, в Швейцарии, uh -huh. в, uh -huh. в Канаде, в Израиле, uh -huh. ну и здесь, по-моему, мы объездили садимся в машину и поехали через всю Америку, mm -hmm. до Калифорнии mm -hmm. и обратно, mm -hmm. и все с концертами по разным городам, большим и малым. Я хочу сказать, вот Гриша сейчас вспомнил mm -hmm. про нашу общую знакомую, действительно э, очень хорошую общую нашу знакомую, mm -hmm. а, так вот э, она здесь бывает, наверное, не меньше, чем она бывает там. А, mm -hmm. mm -hmm. Пару раз в году, наверное. Можно сказать, как дом родной, да. Mm -hmm. Речь идет о нашей дорогой и э, любимой Галине Хомчик, которая тоже известна всем. И мы действительно очень большие друзья. Но это, конечно, шутка, что, мол, уехал, не уехал. Ну, проект, есть проект, там действительно люди, которые проживают там. И песни нашего века приезжали сюда много раз. Более того, даже два раза я сам делал эти концерты здесь организовывал у нас в Чикаго и в Нью-Йорке. И могу сказать не понаслышке, сам, так сказать, чуть ли не собирал залы, воспринималось это очень и очень на Очень ура. тепло, очень тепло, очень тепло, да, очень да, тепло. Да, очень тепло. А, ну состав не меняется, он что-то так вот в основном меняется, не, меняется, не немножко, меняется немножко, да? Да. А, ну, я, я слушал по, там, по радио рекламу, да. и сказали, что вот мало известны и назвали Лену, да, Лена Фролова известная в ну, ну, 1998 -го, да, да, года, да, когда конечно. она стала призером э, Всесоюзного да. фестиваля. Я был в жюри тогда. А Леночка очень хорошо показалась. И вот она работает в театре Камбуру, и ее хорошо знают. Да, очень да, хорошо. Да. Хороший автор, замечательный. Она не поет, а медитирует. Ее обязательно надо слушать. Ну, на самом видеть. деле, на самом деле, э, может быть, она была известна и здесь. Все-таки здесь культура несколько другая. Я, я лично, и в моем лице центр, который я представляю, и интернет-телевидение Чикаго, очень рад о том, что мы можем принять таких людей здесь, и действительно я искренне рад, потому что, и за вас, дорогие друзья, потому что незаслуженно это забыто, ну, понятно, заполонило все, причем давно, попса, допустим, да, нет ничего плохого и нет ничего такого, но почему забыто вот это из души идущие. Вкусы разные, вкусы разные людей, но это, этот жанр э, своеобразный, очень теплый, он думаю, будет еще жить и жить. Я надеюсь, во всяком случае, на моей памяти так точно. У нас здесь буквально несколько дней назад была Элина Бампи, исполнительница песен в том числе Гриш, твоих песен мы попросили я попросил сыграть плач невесты обалденная это та самая я сейчас смотрю мурку дески к который был был это то что жванецкий который об этом все рассказывал так сказать еще с той поры райкин который его миниатюры играл и вот эта вот э, стихия, это совершенно обалденно. есть что-нибудь в этом плане еще? Ну, конечно, есть колорит. Потому, потому что, потому что этот, э, эта песня, которую спела Элла, это из спектакля. Угу. Из спектакля. Как это, э, э, о, это музыкальная композиция. Это мой, моя вторая пластинка записана на мелодии. Это она была записана 90%. -пекретий. По мотивам Бавеля, да? Да, по мотивам и воспоминания его современников. Ага. Как это делалось, слова в Одессе нету, просто ага. как это делалось. И мы здесь пять раз в Чикаго этот Ничего. спектакль ставили, и Элла э, в этом спектакле участвовала э, и э, пела ту песню, как раз, которую мы... Окей, э, дорогие друзья, этот да. сегмент э, нашей встречи с Григорием диштеном подходит к концу. По причинам того, что у нас есть определенное время. временные есть, рамки. Да, временные да, рамки сегментные. Но мы сейчас перейдем в следующий сегмент и продолжим нашу встречу. Дорогие друзья, интернет-телевидение Чикаго, Центр Сент-Гейтс, э, Григорий Дикштейн, Марина Дикштейн, Майкл Мелехов. Спасибо. Надо сказать, не уходите. Да? Не уходите.